Не держите меня Навсегда мое время вперед ушло Я узнал, что есть дверь Где-то между ковров и камней Не найдусь я в Кремлях Не найдусь в самых новых мужках, Ни газет, ни афиш Украсят строкой обо мне. Да, мой дом был хорош. Мне совсем не хотелось терять его. Но тем громче шаги. Чем теснее от стены до стены, потому не вопрос, что с таким моим скверным характером меня выгнали прочь. Палат, из казармы, из тюрьмы Я встал и пошел Увлеченный иными процессами И гончались моря Берегами немыслимых стран В кабаках и в дворцах Я встречался с такими принцессами Что любой монархист Через десять минут стал бы Ан, так не надо искать, Оставайтесь под крышей меж стенками, И однажды под ночь я приду на немеркнущий свет, Весь в пыли, как в долгах, В волосатый, обвешенный фениками, Постучусь к вам в окно. И скажу вам: впишите на фуэд. Спасибо. Вот, куда, куда, куда, куда меня несет? Я недавно написал, не, напечатал книжку стихов. Сейчас я вам ее покажу. Это Вот такая книжка, она э, экспериментальная. В ней стихи, представленные на страницах, неким новым, как сейчас говорят, инновационным образом, э, вот, который я как-то придумал, и вот захотелось попробовать. И он применим к, к любым стихам, но попробовать, естественно, захотелось на своих. Поэтому... Вот я во всем ее показываю. Читать не дам. Читать не дам. Я всем раздам. Кто, кто, кому интересно будет, подходите в перерыве. Это с удовольствием. А как называется? Называется книга «В инверсивной стихографике». Заинтриговали. Вот. Соответственно, стихи там будут разные какие-то. Скажем так, вот инверсивная стихографика – это вот та концепция, которая, которая в этой книге реализована. Вот стихи в ней выглядят вот так. Издалека может показаться, что там просто… Э, ну, это даже нечто более новое и радикальное. Издалека может показаться, что здесь просто отдельные слова, даже не по строчкам, а просто разбросаны по странице. Ну, это, это новая идея будет, это будет, да, тут, тут, тут, да, это будет идея, это идея для следующей книжки, но здесь они просто, скажем так, скажем представлены так, чтобы немножко стать ближе к разговорной речи и задуматься о том, что такое вообще поэзия и чем она от обычной речи отличается. Вот, скажем так, это об этом. В двух словах это просто целая лекция будет, да, я в перерыве объясню, и тут будет небольшое предисловие, которое которое это все... Ну, так, первая ассоциация Маяковский так писал Нет, тебя, Ну, принципе, как бы разные были Разные были идеи Относительно того, как представлять стихи Да, у Маяковского вот самое, пожалуй, известное Но были всякие эксперименты То есть там начиная А у тебя прямо инновационно ну, ну, не знаю, я во всяком случае Ничего такого не слышал О, да. Петь Петь так Небо, голоса вокруг бьют мне краю, небо, краю небо. Нет, нет, нет, нет, я. для драк, не связи в верхах, чтобы сделаться выше, но те немногие, что рядом со мной, Как отвести от них мрак. Скажите мне, кто-нибудь как помириться с ближним? И вот я пою, я готов петь и вам. Мы все поем о своем, мы все что-то ищем и уж то не знаю, куда я слышу, пора идти в храм. Но как перед этим мне помириться с ближним? А все мы равны, перед всевышним, Никто из нас не окажется лишним. Но есть вера хозяев, есть вера последних бродят. Каждый считает своих чуточку чище, Было не мясо, вершия твердой косяк. Стою и молюсь, Господи, помоги мне помириться с ближним. Господи, помоги мне помириться с ближним. Господи, помоги. Пример стихотворения. Жизнь мою дверезую, Наивны и прытки Проникают розовые открытки. В этом безобразии, В тиши и глади Происходят разовые объятия. И у самого порога Моей ветхой будки Цветут недотрога и незабудки. Между зубчатых колес Моей головы Застревает клочья волос, волос И жесткой райской травы. Без боли и стыда ни туда, ни сюда. Но да будут прерваны лишние оглядки, рвущие меня пополам. Вперед, голыми нервами, душой в пятках, побитым зеркалам. Ты хочешь сказать свое слово в потоке обмана? Но бревно плод лишь бы сносило на берег, Но внутренний лентяй убил внутреннего графомана. И даже перо в руке само себе не очень-то верит, И снова в засадном полку На битву с неправдой От напрудной. Да не прядывай, но берег взглядом окинь, Он не дальше руки, а счастье созвучий напомнит тебе, что повторно. И у каждой строки в конце звенит, обрываясь цепь, Эмоционно. В частичном порядочном множестве, в котором каждая цепь имеет верхнюю грань, есть наибольший элемент. Ты хочешь быть стой, с кем можно встречаться без масок. Так важно! иметь свою смену на личной границе, но внутренний жоп убил внутреннего виваса, и даже уже не радуют новые лица, и снова ерух на судьбе мол судьба оттянула, отнаруха. Но раз и случайный привет Готов улыбку в ответ И что с нею делать Когда судьба легка и покорна Любовь, что бывает одной Ждет по дороге домой Лем В руку живительную плеть у гора. и чтобы попасть в тебя, встал очень странную позу. Но внутри его убил внутреннего прокурора. И кто пожалеет, и кто теперь вырвет за нозу, и может быть самое время искать. Виноватых В каземат их В конопатых. Но влезет шмерт приц... поцепит Страховочный крюк прицепи. Вот тот урок, который мы учим упорно А дальше, выше времен Только ты и он Лемма цорна. гзиг зэ гзэ гзэ В автобусном кресле Четыре часа уехать Назад на четыре века Где дав остальному смолкнуть Меня принимает Волга Вокруг уже никого там Уходит в изгиб дорога Теперь внимаем на налогу Внутреннего экскурсовода. Взгляд единственно верный, Вроде как объективный, Отметит и характерный. Тем уже не противный Большую чистую воду, Лес до горизонта, ни проводов, ни отходов, людского труда и понта, И там, не найдя детали, Ни для стеба, ни для умерения Он плавно скользнет подали То в небо, то вновь под небо, То в небо, то вновь под небо, То в небо, то вновь под небо Возможность мира и лада Мне больше уже не надо не быть, не иметь, не казаться Ни делом, делом смущать глаза отца. Пусть грязь чистота впитает, На ноль без следа умножит, Но кто же я? Тот же! Что же? То, что не тайно, не тает, А так-то мило, но мало, Несло, но не смыв, не сломало. Назад на затворке озим, К заданиям, задумкам, занозам. И сзади за точку взгляда Цепляется все, что рядом. Душа беспокоя, нервы, Тело фастфуд до консервы. Все сто килограммов грязи Зависимости и связи. Стоит в тупике тупица, Идти и сила невыносимо, А все-таки так красиво, Что хочется перекреститься. Что касается поэзии, не своей Вот столько раз уже пел эту песню а все забываю Эпиграф Эпиграф Я ударился об угол Значит, мир не так уж кругл Олег Григорьев А в доме то потоп, то пожар. Стрелка все бежит, как рулеточный шар. Свежу, завожу будильник, как пиво часовую сапер. Некогда прощаться, все я попер. Время из пространства торчит дымовою трубой. За что держаться, пробуй уносить с собой Нечего терять, и мы все в этом будем родны Время лечит ампутацией и ничем иным Насквозь. еще минута прочь, еще два километра врозь но я все расстояния тебе без сожаления отдам, Да да по шпалам, по проводам, по ладам Свалка за окном сегодня белоснежно чиста на то чтобы играть с листа, а также, безусловно, чтобы с листа начать. Губый Земля, выходи встречать, а также, безусловно, чтобы с листа начать. Губый Земля, выходи встречать. где посреди ВДН-хов Раз меня спросили классики Нет ли у меня других стихов Более похожих на стихи К этому вопросу не готов Еле понял, что они хотят Нет ли у меня других щенков Более похожих на котят Не сверлите мне глазами щек Выходите на поверхность дня, встретится вам кто-нибудь еще более похожий на меня. Спасибо.